Представляем вашему вниманию вентилятор немецкого производства Майка AWT 100 tc Устройство предназначено для создания вытяжной вентиляции в небольших помещениях типа ванной, туалета, гардероба или подвала. Такой вентилятор обеспечит эффективную вентиляцию даже в тех помещениях, где высокий уровень влажности. Он оснащен надежным двигателем и обратным клапаном. Термозащита от перегрузок и защита от конденсатора. Устанавливается он вентиляционный канал диаметром 100 мм на стену либо потолок. Небольшие габариты и лаконичный внешний вид позволяют вентилятору сочетаться с любым интерьером. Особенность этой модели в том, что она оборудована интервальным выключателем. То есть вы можете задать время от 3 до 25 минут, в течение которых вентилятор самостоятельно выключится. Порадует и невысокий уровень шума, всего 36 дБ. Это говорит о том, что никакого дискомфорта при работе данного вентилятора вычувствовать не будете. Если вы ищете вентилятор высокого качества и надежности, то Майка AWT-100TC – то, что вам нужно.